Купил тебя, кстати, охуительнее. А ты, братан, ты там в этом И всю ночь И в Здравствуйте. Тебрик. Меня Егор зовут. Мне тоже Егор. Тстко, очень да, приятно. Да, а да, это да. <смех> просто в шляпах людей не часто видишь, да, поэтому я. Да. Это со временем придет снова в моду. Кстати, э -э она в моду, скорее всего, скоро войдет. Я тебе говорю, я тебе что говорю? Потому что это какого. каких годов шляпа входит? Шестидесятых, да, полностью? вообще разные. Разные. Разные шляпы, разные годы. Нет, ну, ну да, там и раньше были. Да. А, а откуда? Что Ты? откуда? Ты, откуда? Город Новый Ладога. Это золотой кольцо России, какой-то Ладога. А в Санкт-Петербурге 125. А! В Питере мечтал все время побывать. Не надо мечтать надо побывать. А, да, что-то Прикинь, есть много разных пабликов, тебя прям на бесплатно люди впишут. Даже если ты приедешь тупо э, с бутылкой в э, э, э, спирта или водки, тебя примут на несколько дней. Здесь люди очень дружелюбные. Ну ты что, я даже не знал. Я тебя ну, знаю. У меня просто Кент есть, он священник, правда, но он, Питер, он всегда ездит, и он, он там с... Э, Почему-то ему с кем-то постоянно тусуется, он говорит, Питер это... Ну, он прям уманит его, и он... Я, там постоянно уманаю. Это атмосфера. У него какая-то там... Э, ну, там, конечно, там то, конечно, ты Почему-то появляются ну, людей творческих. Я, я вижу, что тут творческий тоже человек. Я тоже стихи пишу, да? Ну-ка, а и. А, не можешь не прочитаешь, так ну, почитай. Тебе не понравится, но ну, давай попробуем. А давай ну ты что мне филолог, братан по образованию? Ты давай. не думаешь. Давай, я только с бумажки, потому что я их несколько написал, могу перепутать. Ты что... только не пизди, что. Ой, ну, что я схватил все, извиняюсь, ну-ка свое, почитай, пожалуйста. А то Может, я уже эти, забыл, в Ютубе хочу опубликовать э, в эту следующую субботу. Нет, только свое прочитай. Сво. Да. Только не перебивай. Тут четыре и четыре стиша. Это можно я тебя запишу? Обязательно. Подожди. Я его все равно в YouTube выложу. Да я, блин, подожди, братан, я.. Это мне из своих интересов. Подожди, только. Но Давай, начнем. Не... Я, я тебе скажу, когда читаю. Я хуй. Э, да. вы... Так, только иди, как только. Так, видео. Ну я тогда с выражение буду читать, я как бы. Да ну, ты всего. Так. Ну подожди. Во, я... вроде. Ну подглядывать буду. Пишет, пишет, пишет пиш. Готов? Готов, ага. Ну, ты ну, ты готов? все, да? ну, ну, давай. В этом месяце я ни разу не употреблял алкоголь, не испытывал ни душевную, ни физическую боль. Мне какие поступки сейчас мне не стыдно. но что быть резким, да, очевидно. Интересно, а ты понимаешь, что на это вот все ты меня вдохновляешь? Я, в общем, неплохо задачи справляюсь, ты понимаешь, что не для себя я стараюсь, не важно на что, когда и какое, а он все таки есть, для его вычисления множество факторов нужно учесть, Попытаться на Да, месте. брат, ты чё, так, здесь, как будто, блин, свои стихи читаешь, что не помнишь, что ли? Блять, я их написал за неделю, двенадцать. А Давай запись, давай заново. А это, да а это, это ладно, наоборот на, на на, на на на хорошо, наоборот не хорошо. Не давай это. Нет, нет, Всё. Ну другую, ладно, стирает. Что? Другое. Не бывает случайных людей, не бывает рандомных идей. В этом мире все не случайно, подсознание мне так отвечает. Вот и первые четыре скиши, и двух четыре Мы все для чего-то.. Вот, этого... да, красавчик это прикольно? Мы все для чего-то друг другу даны, то Божья воля или происки созданы. Чтобы друг другу мужиться, нужно со своим семья примириться. И там еще одна четыре скише. Понимаешь, Just... я, их, я их пишу часто. И когда я хочу их публиковать, когда я хочу их прочитать, я их повторяю, учу, Не знаю. Ты как думаешь, условно, ну какой-нибудь твой музыкант есть, исполнитель? Что тебе нравится? Рог группы? Нравится? Э -э Группа руки вверх. Ну, ну может он все свои тексты. Он полный, надо. который он с 91 года. Мне, мне, мне нравится «Гражданская оборона» и Летов. Ну... Оборона вообще лажала. Не. У него стихи хорошие. Стихи хорошие. Только фишка для того, что для этого есть репетиции. А, ты имеешь в виду насчет э, Да. Такое, а а такая никогда и музыка говно... Да, у них... они а, не, не, не, не было. Они специально. Э, у них как-то потом что-то с музыкой... А, я, чуть -чуть, я до сих пор записываю, потом. Молодец. Это, так у них-то, у ЛГО-то, у, у них же это... Потом... Э, только потом что-то чуть-чуть под музыку. А э, изначально егорка то он это... Гау, это специально же было. Ты же творческий человек, ты же должен понимать, что это образ такой. Примечать на гитаре и... Хорошую стихи и курестником сочинять. Ну, кстати, кстати, кстати вытаскиваю, стихи, блок, стихи у тебя, кстати, охуительные. Но только зря ты стесняешься, ты, ты их читаешь. А это, знаешь, с другой стороны, э, вот это поэта хорошо это и выдает. Потому что когда какой-нибудь Безруков читает стихи Есенина, это такой... Да когда какой-нибудь Безруков читает стихи Есенина, он их репетирует, блядь, неделю, блядь, или месяц. А не, нет, нет, он их хуёво читает, он переигрывает, мне он О. бесит, когда он читает, он хуёво читает, вот, правда. Блять, это, на, он настолько переигрывает, что, ну, это пиздец, ну, ну, я, может, я так думаю, ну, у меня Кент, он тоже так думает, у меня друзей мало, но один есть, был, а, же я же с ним тоже по был. Сон, сон, сон, сон, был. А ты, братан, ты талантливый, вс. Это вообще нормально. Ну. Ну давай, здоровья тебе, успехов. Спасибо тебе. Шляпу снял. <с>